Следующий лайфхак. Бомбочки создаем для рук, для того, чтобы сделать пенную ваночку для рук. Для этого вот такую силиконовую формочку мы замораживаем, чтобы силикон стал жестким и мы могли наполнить эти бомбочки остатками, которые у нас остались. Тоже сыпем буквально по несколько гранул лавандовой соли. Потому что большое количество соли у вас все равно будет просыпаться. Поэтому смысл сыпать много, если она все равно рассыпется. Имеет смысл все экономить. Насыпали немножко. И начинаем заполнять формочки. Для того, чтобы у нас были бомбочки для ванночки, для рук. Можно сделать лавандовую, как вот у меня, а можно сделать, например, с другим маслом. Если у вас экзема, если вам а, что-то там мешает, сухая сильно кожа, можно сделать с маслом бессмертника, не с кунжутным маслом. Можно сделать с маслом ши, можно сделать с ростками пшеницы. Сейчас мы все это дело как следует утрамбуем и остатки снимем. После утрамбовки наши бомбочки будут готовы. Обязательно покажу, как это работает в нашей ванночке для наших рук. И затем мы с вами сделаем уходовую процедуру парафин для рук. Я думаю, каждая из женщин делала в косметическом салоне эту уходовую процедуру парафин для рук. Она классно работает, особенно вот в такие погодные условия, когда у вас... Минус, да, у меня все время сохнут руки, и я часто делаю эту услугу в салоне. Ну, в связи с тем, что у нас не всегда эти салоны работают, и кто-то, может быть, боится посещать людные места, вполне можно сделать эту уходовую процедуру полезную и лечебную для своих ручек дома, в домашних условиях. Как я все расскажу в следующем уроке. Ну и покажу готовые бомбочки, которые у нас получились для рук.